Здравствуйте! На телеканале УТР итоговый выпуск новостей в студии Анна Космина. 15 апреля православные христиане отмечают Пасху. Это самый большой религиозный праздник в году. Накануне принято освещать яйца и пасхальные куличи. Сам праздник украинцы собираются за столом с родными и близкими. Этот день символизирует духовное обновление и торжество жизни над смертью, а потому является для многих самым радостным и ожидаемым в году. С праздником любви и возрождения поздравил всех соотечественников глава государства Виктор Янукович и пожелал всем терпения и веры в свои силы. Этот день мы молим Бога. В этот день мы молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью. Мы просим Всевышнего защитить Украину и подарить счастье и уверенность в будущем. Желаю всем терпения и веры в свои силы. Желаю каждой украинской семье мира, достатка и согласия. Христос воскрес! Новый терминал Львовского международного аэропорта имени Данилы Галицкого готов принимать первых пассажиров. Его пропускная способность составит 2000 человек в час. Объект открыли президенты Украины и УЕФА. По словам Виктора Януковича, теперь осталось построить современную инфраструктуру вокруг аэропорта, поскольку на данный момент готово только 60% коммуникаций. А Мишель Платини, в свою очередь, остался доволен подготовкой Украины к Евро-2012. Я хотел бы... Хотел бы выразить благодарность Мишелю Платини, который поверил в то, что Украина располагает возможностями, силами и сдерживает слово при выполнении таких международных проектов, как Евро-2012. Для нас это было и остается главным принципом – давать слово и сдерживать его. В этом году заработают четыре самых современных аэропорта в Киеве, Львове, Харькове и Донецке. Удивительно, на что способен «Маленький мяч». Эти футбольные мячи могут устраивать потрясающие события для нас всех. Я уверен, это праздник для всех болельщиков. Красивый праздник благодаря этому мячу. То, что сделано в Украине, прекрасно. Можно любить или не любить футбол, но то, что было сделано, это отлично. Этот аэропорт, дороги и коммуникации. Евроинтеграция в контексте современных политических реалий станет темой 9-й Ялтинской конференции, которая состоится 14 сентября. Об этом президент Виктор Янукович говорил во время встречи с членами Наблюдательного совета форума. Глава государства ожидает от мероприятия актуальных и результативных дискуссий. Как известно, ежегодно в Крым съезжаются отечественные и зарубежные политики и бизнесмены, чтобы обсудить будущее Украины и мира. 11-12 мая в Ялте состоится 18 саммит стран Центральной Европы, посвященный вопросам евроинтеграции стран этого региона. Мы будем рады видеть представителей Ялтинской конференции на этом саммите. И, безусловно, дискуссия, которая будет там проходить, будет ориентирована на конкретный результат, к которому мы стремимся. Перед пасхальными праздниками президент Виктор Янукович подписал ряд законов. Среди них закон об общественных объединениях. Согласно новому документу, оформление документов для создания общественных объединений проводится бесплатно в течение 7 дней. Кроме того, ограничиваются основания для отказа в регистрации. По словам советника президента Марины Ставничук, упрощение процедуры регистрации направлено на выполнение обязательств Украины перед Советом Европы. Подписание президентом. Подписание президентом этого закона практически направлено на выполнение указа о мерах по выполнению обязательств Украины перед Советом Европы. Этим законом наконец-то выполнено решение Европейского суда Украины, которое не выполнялось нами практически с 2008 года. Сегодня мы его выполнили. Кроме того, президент предлагает полностью запретить рекламу табачных изделий и алкоголя. Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Юрий Павленко. По его словам, такая инициатива направлена на борьбу с употреблением алкоголя и сигарет среди несовершеннолетних. Также в администрации президента считают недопустимым представление компаниями, которые выпускают эти виды продукции, спонсорских услуг для проведения спортивных мероприятий. Президент обращается к Кабинету министров относительно повышения штрафов за продажу табачных и алкогольных изделий детям, предусмотрев при этом процедуру и одновременного лишения лицензии. Виктор Янукович одобрил принятие Уголовно-процессуального кодекса. Напомним, за проект документа проголосовал 271 депутат. Глава государства отметил, что работа над этим определяющим для страны законодательным актом продолжалась на протяжении двух лет. Кроме того, парламентарии приняли ряд других важных документов. Подробнее об этом расскажут наши журналисты. Новый Уголовно-процессуальный кодекс принят. Депутатам понадобилась почти вся рабочая неделя для того, чтобы рассмотреть 4000 поправок и утвердить 614 статей. Документ предусматривает ограничение срока пребывания арестованных в СИЗО до 12 месяцев, домашний арест, освобождение подозреваемых под залог и введение суда присяжных. Криминально-процессуальный кодекс. Уголовно-процессуальный кодекс Новая редакция отвечает всем стандартам Совета Европы, и вы в этом убедитесь. Теперь исправленный документ отправят на оценку международным экспертам, а позже на подпись президенту. Вслед за кодексом изменили и госбюджет. Для реализации социальных инициатив президента народные избранники увеличили расходы государства на три с половиной миллиарда евро. Это повторяю, системное повышение пенсий и заработных плат, которое правительство и далее будет реализовывать. Подчеркиваю, постоянно будет реализовывать. В этом году мы еще дважды будем повышать все социальные стандарты. Кроме того, депутаты приняли и не менее важный закон о трубопроводном транспорте. Согласно документу, реорганизация предприятий нафтогаз Украина» отныне будет совершаться только по решению правительства. Также закон запрещает приватизацию государственных и дочерних предприятий, которые транспортируют и хранят топливо. Во-первых, мы пошли на уступки оппозиции, взяли за основу этого законопроекта э Проект, который был разработан представителем оппозиции, народным депутатом Кормазиным. Ко второму чтению, он практически не претерпел изменений. И в том варианте, который он проголосован, он позволяет выполнить те обещания, которые мы давали перед Советом Европы по разделению транспортировки газа, добычи газа и продажи газа. Украина готова экспортировать электроэнергию в Литовскую республику. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе официального визита в Литву. В Вильнюсе премьер провел совместную пресс-конференцию со своим литовским коллегой Андрюсом Кубилюсом. Правда, начать строительство высоковольтных линий страны смогут только после консультации с Белоруссией, поскольку ей в таком случае придется выполнять роль транзитера. Кроме того, глава украинского правительства заверил литовских высокопоставленных лиц, что выборы в украинский парламент, которые пройдут в октябре текущего года, будут честные и прозрачные, и пригласил представителей Литвы на осеннее валеизъявление в качестве наблюдателей. Мы предложили Литве возможности по транспортировке электроэнергии в Литву. Есть определенные технические проблемы, связанные с тем, что электроэнергия должна пересекать территорию Беларуси, но я думаю, что эта проблема может найти свое решение. Да, действительно, мы гарантируем проведение честных демократических выборов. Для развития животноводства в Украине государственная поддержка должна быть направлена как на создание крупного товарного производства, так и на поддержку фермерских хозяйств убежден премьер Николай Азаров. Об этом он заявил после посещения Белоцерковского молочного комбината в Киевской области. По мнению Азарова, в село должны создаваться кооперативы владельцев крупного рогатого скота с участием перерабатывающих предприятий. Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения закупок зерна. Он отметил, что в настоящее время эти закупки осуществляются в достаточных объемах и сообщил, что будет принято и решение о закупке значительного количества сухого молока и сливочного масла, чтобы помочь стабилизировать цены. Мы сейчас думаем, закупить у нас есть сухое молоко сейчас в излишке, да? Есть масло в излишке. Вот сейчас закупим, возьмем это излишк в аграрный фон. У вас появится снова спрос. Чуть-чуть поднимется Конечно. цена. Так, а потом где-то осенью пустим в торговлю. То есть вот такой механизм поддержания цены. Чтобы поддерживать небольшие фермы, а также крупные сельхозпредприятия, в правительстве приняли решение выделить фермерам дополнительные дотации и помочь в проведении полевых работ. На 2,5 миллионов гектаров погибли озимые, их требуется пересеивать. Во избежание потерь в будущем в правительстве собираются создать условия для страхования посевов. Таким образом, компенсировать убытки от климатических рисков будут страховые компании, а не государства. Но на данный момент полевые работы полностью обеспечены всеми ресурсами. Финансовое обеспечение, минимальное, которое необходимо по нашим расчетам, это 36 миллиардов гривен, 28 миллиардов гривен на материальные ресурсы. Мы видим, что в определенной степени есть дефицит финансовых ресурсов в объеме 8 миллиардов гривен. Сегодня мы работаем совместно с Национальным банком и коммерческими банками, чтобы увеличить объемы кредитования для аграрного сектора. Производить 80 миллионов тонн зерна в год – главная задача аграриев. Специалисты признают, без качественного семенного материала такую планку взять невозможно. В Министерстве аграрной политики отмечают, сегодня Украина больше импортирует семена, нежели экспортирует. Защитить права отечественных селекционеров и привести к единому знаменателю европейское и украинское законодательство в сфере семеноводства должен новый закон, адаптированный к требованиям ВТО и ЕС, которые Верховная Рада приняла в первом чтении еще в начале 2011 года. Если еще 10 лет назад перед украинскими аграриями стоял вопрос количества посевного материала, то сегодня стал вопрос его качества. Связано это с членством Украины в международных организациях. Отечественный посевной материал идет на экспорт. По состоянию на 5 апреля текущего года Украина экспортировала более 5000 тонн семян кукурузы. В прошлом году было экспортировано всего 300 тонн. Подсолнечника экспортировано почти 600 тонн. Также наращивается объем экспорта семян гречки, озимой пшеницы, сои и других культур. То есть постепенно мы выходим и на международный рынок семеноводства. Впрочем, фирмы-импортеры в этом году ввезли в Украину втрое больше семян, чем в 2011-м. Это 30 тысяч тонн семян кукурузы, 10 тысяч тонн подсолнечника и 500 тонн овощных культур. Для того, чтобы наращивать темпы экспорта, нужно привести отечественное законодательство в соответствие с европейским. Верховная Рада уже приняла в первом чтении внесение изменений в закон о семенах и посадочном материале. Помимо прочего, речь идет о введении в Украине схем сортовой сертификации семян. Формирование сортовых, Формирование сортовых ресурсов по двум направлениям – количественный и качественный. Качественный нужен в первую очередь нашим производителям, пользователям сортовых ресурсов, а также производителям, семян и селекционерам. Процесс обратный, потому что только от практики, от эффективности их использования в производстве, устанавливания четких и понятных правил использования сортов растений, в том числе и привлечения импортных, можно создать балансы, приоритеты, сформировать программу производства. По словам специалистов, украинские селекционеры и агрофирмы в состоянии конкурировать с западными коллегами, поставлять семена высокого сорта не только на внутренний рынок, но и на экспорт, если изменения в закон о семенах и посадочном материале защитят интересы отечественных производителей. Мария Кирсанова, Анна Костюченко, и Занина, Алексей кольны Новости Утр. В украинских сырах нет пальмового масла. Таковы результаты независимой экспертизы. В 15 образцах не обнаружено каких-либо посторонних веществ. Правда, учтет ли такие результаты российская сторона, пока неизвестно. Больше знают наши корреспонденты. Украинские сыры до сих пор табу на российских прилавках. На этот раз запрещенные продукты прошли независимую экспертизу. Исследования проводились совместно с Организациями защиты прав потребителей Украины и России. Ни в одном из образцов пальмового масла не обнаружили. Для того, чтобы ответить и расставить все точки над «и», мы решили провести это параллельно в нескольких лабораториях. Некоторые очень известные российские лаборатории просто, когда узнали, что нужно исследовать украинские сыры, просто отказались это делать уведомили нас, нас о том, что ну вот, делал Роспотребнадзор. Тестировали сыр в четырех лабораториях Украины и России. Продукт закупали в обычных магазинах и на рынках, чтобы избежать фальсификации от производителей. Результаты независимой экспертизы свидетельствуют о том, что решение о запрете необходимо пересмотреть, говорят эксперты. Мы считаем, что в этой ситуации список сыров, которые по тем или иным причинам, непонятным причинам, попали под запрет, должен быть скорейшим образом пересмотрен. О том, что отечественные сыры отвечают стандартам качества, заявляют и в Министерстве аграрной политики Украины. Профильный министр Николай Присежнюк надеется на возобновление экспорта сырной продукции в Российскую Федерацию в середине мая. Анна Золотаревич, Ольга Кудина, Александр Ковалевский. Новости Утр. Пилотная медицинская реформа дает первые результаты. Проект запустили в столице, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Киев демонстрирует лучшие результаты. Тут уже открыли 80 амбулаторий с новейшим оборудованием. В Киеве в этом году смогут полностью обновить оборудование и более эффективно использовать стационарное отделение. Столица как пилотному региону из бюджета выделили 60 миллионов гривен на новое снаряжение для врачей, которого не хватало или не было вовсе. Новая станции скорой помощи обещают открыть как можно скорее, а деньги, предусмотрены сметой на пациентов в больницах и стационарных отделениях, пересмотреть. На сегодняшний день цифра складывает 24 гривня. Сегодня эта цифра составляет 24 гривны за одну койку. Это больше, чем в прошлом году, но все равно недостаточно для обеспечения наших больных медикаментами. Еще нужно процентов 40-50 от того, что есть. Стоимость больничной койки зависит от отделения, терапевтической или реанимационной. Надо ставить вопрос о минимуме пациентов, которые государство сможет обеспечить. Сто процентов не сможет обеспечить ни одна развитая страна мира. Заплата у семейных врачей, терапевтов и педиатров, работающих в первичном звене медицинской помощи, возрастет в разы уже в апреле. Кабинет министра Украины своим постановлением ввел этим категориям медиков надбавки за объем работы и ее качество. Фактически с 1 апреля врачи будут получать заработную плату не из тех ставок, что у них есть, а за фактический объем работы. У нас есть врачи, которые при норме полторы тысячи человек обслуживают три. В главном управлении охраны здоровья столицы отмечают, надбавка вырастет два с половиной раза к основному окладу, который в среднем составляет две тысячи гривен. То есть уже в конце месяца некоторые врачи первичной помощи получат около семи тысяч гривен. Условием надбавки является сверхурочное количество принятых пациентов и ни единой жалобы от них. Юлия Война, Надежда Дворенчук, Алексей Кальный, Новости Утр. Все лучшее детям отремонтированная областная детская больница Запорожья готова принимать первых пациентов. Открытие ждали несколько лет. По словам местных чиновников, ускорить процесс помог президент Украины Виктор Янукович. Он посещал учреждение в марте текущего года и дал распоряжение выделить на строительство дополнительные средства – полтора миллиона евро. Всего на работы ушло около 5 миллионов евро. По словам детских врачей, такого оборудования, как в Запорожской больнице, нет не только во многих украинских медучреждениях, но и некоторых европейских. Медработники уверены, что новое эта техника позволит снизить уровень смертности среди новорожденных. За все нужно бороться, но выбить деньги это полбеды. Надо еще их правильно освоить, надо их качественно освоить. И здесь только коллективная работа. Поэтому гарантирую вам, что вот этот исторический памятник советской плохой архитектуры мы с вами видоизменим. Думаю, что не более чем за четыре Пять лет он станет и по качеству, и по форме совершенно иным. Юдодефицит – серьезная проблема с тяжелыми последствиями. Это и снижение умственных способностей, и угроза для еще не родившихся детей. Побороть его возможно, как расскажут наши журналисты. Дрожание рук, сухость кожи, учащенное сердцебиение – первые признаки возможной патологии щитовидной железы. Каждый третий украинец страдает от недостатка йода в организме, что приводит к недугам, отмечают эксперты. Нарушается умственное, психическое и физическое здоровье человека. Поможет решить проблему едированная соль. На Использование ядированной соли – это продукт массовой профилактики. В среднем рождается 430 тысяч детей ежегодно. Из них 8% матерей, страдающих йода дефицитом, это практически 35 тысяч детей, которые могут быть умственно отсталыми. Суточная потребность ядированной соли для человека – 5-6 грамм. Такую соль нежелательно подвергать тепловой обработке. Ее следует добавлять уже к готовому блюду, а не во время приготовления. Кроме соли, достаточным количеством йода богаты морепродукты. Я отдаю предпочтение морепродуктам, но они не могут заменить едированную соль. Морепродуктами мы не можем обеспечить все население. Морепродукты скорее необходимы определенным группам населения, например, беременным женщинам и кормящим матерям. Следует помнить, что избыток йода в организме является не менее опасным, чем его недостаток, предостерегают врачи. Поэтому не нужно самостоятельно ставить себе диагноз. Перед употреблением йодосодержащих препаратов следует проконсультироваться с терапевтом или эндокринологом. Юлия Война, Янина Яблонская, Алексей кальной Новости Утр. Чтобы предотвратить аварии на отечественных автомагистралях, правилами дорожного движения учат в армии. В Государственной службе транспорта регулярно проводят учебные занятия среди служащих, которые водят машину. На сегодняшний день в железнодорожных войсках перебывает более 500 водителей. По словам главы Госслужбы транспорта Николая Малькова, в течение последних трех лет среди солдат-железнодорожников не было ни единого ДТП. Почему, узнавали наши корреспонденты. Чтобы избежать ДТП, солдаты, которые садятся за руль, должны в совершенстве знать правила дорожного движения. Следовательно, дабы не попасть в аварию, нужно быть крайне внимательным на дорогах. Также гаишники призывают не употреблять алкоголь. госавтоинспекции убеждены, чтобы аварий на дорогах стало меньше, следует чаще проводить разъяснительные работы. «Мы обязаны донести эту информацию, статистику, видеоролики вполне убедительны, для того, чтобы каждый из военнослужащих, у которого есть собственный транспорт, убедился, насколько важно не нарушать правила дорожного движения». В госслужбе транспорта автомобилей хватает, рассказывают военные. Тут не только легковые, но и крупногабаритные машины. Железнодорожники в совершенстве овладели навыками вождения. Ведь за последних несколько лет ни единого ДТП. Эффективность от этих мероприятий очевидна есть, потому что на протяжении трех последних лет у нас практически нет проблем с дорожно транспортным происшествием среди владельцев личного транспорта, хотя в войсках насчитывается более 500 человек. В госавтоинспекции шутят. Женщины ездят аккуратнее, поэтому военнослужащие могут смело брать с них пример. В целом суммируют гаишники. Солдат должен не только преданно служить в армии, но и героически знать правила дорожного движения. Анна Касмина, Мирослава Мельник. Новости УТР. В уже выключили батареи, но разговоры о потопительном сезоне продолжаются. Уже традиционно коммунальные службы заявляют о немаленькой задолженности киевлян. Чтобы избежать долгов в будущем, власти предлагают оборудовать общими дымовыми счетчиками все дома Киева. Это позволит жителям сберечь домашний бюджет. Жители столицы задолжали за теплоснабжение почти 200 миллионов евро, сообщают Киев Энерго. Специалисты Института города провели свои подсчеты и уверяют, долг перед компанией мифический. Киевляне оплачивали счета своевременно и в полном объеме. Население сплачивает регулярно. Население оплачивает услуги регулярно. Уровень платежей упал в январе-феврале до 80%. Это вполне закономерные колебания. Так происходит ежегодно. Летом люди платят больше, чем необходимо. Зимой немного меньше. Эксперты говорят, при действующей схеме тарифообразования поставщики энергии не заинтересованы снижать себестоимость услуг. В избежание долгов в дальнейшем в департаменте жилищной политики хотят оборудовать каждое энергопредприятие и жилой дом счетчиком. Это позволит государству контролировать объемы произведенной и потребленной энергии. Как показывает практика, жители, которые пользуются общими счетчиками, значительно экономят на коммунальных услугах. На сегодняшний день около 35% жилых домов оборудованы общими домовыми счетчиками, а через три года мы планируем оборудовать такими устройствами 100% домов. В бюджете на 2012 год на установку общих домовых счетчиков предусмотрено 16 миллионов евро. Эксперты говорят, это лишь десятая часть от необходимых средств. Анна Золотаревич, Максима Стапенко, Игорь Каркадым, новости Утр. Христос воскрес. Именно такими словами принято начинать светлый праздник Пасхи. Христиане верят своим воскрешением. Иисус Христос показал, что есть жизнь после смерти в Царстве Небесном. Подробнее о сути и традициях праздника в Украине расскажут наши журналисты. Грехопадение первочеловеков Адама и Евы лишило людей вечной жизни. В наказание Бог изгнал человека из рая и обрек на полную трудности жизнь на земле. Впрочем, Всевышний пожалел свое творение и послал своего сына искупить наши грехи. Иисуса Христа распяли в пятницу. Называется она «страстной» в память о страстях или муках Иисуса на кресте. Это день для православных христиан – время самого сурового поста за все семь недель перед Пасхой. В этот день принято совсем воздерживаться от пищи, а некоторые не пьют даже воду. В храмах в этот день выносят плащаницу – память о полотне, в которое завернули тело Христа. Согласно Библии, воскрес Иисус рано утром в воскресенье. Это событие сопровождалось большим землетрясением. Это ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня. Камень был, отвален, и Христос... Камень был отвален, и Христос из мертвых воскрес, поднялся к Богу Отцу, и в этот же день, когда жены мироносицы пришли ко гробу и хотели помазать его тело, и увидели, тела нет, то он им явился и сказал, что «Я воскрес, не думайте, что я мертв». «Идите к ученикам и скажите, чтобы они вечером собрались в горнице, я приду к ним». В христианской традиции Пасха считается важнейшим праздником. воскресенье Господне доказывает победу Сына Божия над смертью и вечным забвением. В воскресенье христиане видят подтверждение жизни после смерти, что является главным содержанием праздника. Этот праздник свидетельствует о том, что мы православные, которые веруют во Христа, и мы тоже после смерти воскреснем. Во второе пришествие Христова, когда придет Христос уже судить всех на земле, этот праздник имеет очень большое значение, потому что это победа над смертью. Смерть не имеет власти над человеком. Христос своим распятием на кресте победил смерть. Каждый народ имеет свои традиции и атрибуты Пасхи. Однако обязательным символом праздника у католиков и православных считается яйцо. По преданию Мария Магдалина со словами «Христос воскрес!» поднесла императору Тиберию яйцо. Император не поверил ей, говоря, это как если бы белое яйцо стало красным. В этот момент яйцо в руке Марии Магдалины стало красного цвета. Тиберий поверил в чудо Христово воскресения. Православные традиции с давних времен пекли Пасхи. Их делали из сыра, масла, яиц, сметаны, ставили на ночь под пресс, ну а потом украшали. Священники говорят, в Украине постится только 20% населения. А в сам праздник большинство людей теряют чувство меры и считают нужным хорошенько разговеться. Врачи предостерегают переедание не только тяжкий грех, но и угроза здоровью должна быть умеренность. Порции должны быть небольшими, потому что организм может не справиться с перевариванием такой пищи. Особенно это касается алкоголя, потому что многие люди во время разговения употребляют алкоголь, но как раз к нему надо относиться очень осторожно. Количество спиртного должно быть втрое меньше рекомендованной порции, потому что организм может быть не готов, особенно у тех, кто имеет хронические заболевания – панкреатиты, холециститы. Поэтому празднуйте воскресенье Христова, не засиживая за столом. Посетите своих родственников и друзей. И не забудьте поздравить всех словами Христос Воскрес! Воистину воскрес! Анна Костюченко, Анна Золотаревич и Насазанина Евгений Степанов. Новости УТР. Крашенки-Писанки-драпанки-крапанки это шедевры миниатюрной живописи, созданные талантливым украинским народом. В зашифрованный смысл орнамента наши предки вкладывали жизненную мудрость, щедрость художественного дарования и непосредственность восприятия украинской природы. Древнее искусство писанки стало неотъемлемым украшением талисманом и оберегом всех весенних торжеств. Писанка должна быть в доме не только на воскресенье Христова. Пасхальное яйцо обладает волшебной силой и охраняет жилище от злых духов на протяжении всего года. В каждом доме висят три писанки. Обязательно три. Одна вербная, пасхальная и с грабельками. Вербная писанка охраняет здоровье человека, входящего в дом. Пасхальная охраняет весь дом. Писанка с грабельками выгребает зло и недобрые помыслы из дома. Чтобы научиться расписывать пасхальные яйца, надо запастись терпением. Орнамент сначала рисуют карандашом, зажигают свечу и с помощью песочка наносят воск. Потом яйцо окунают в банку с краской, достают и аккуратно заворачивают в салфетку. Главное – все делать с чистыми помыслами. Для рисования писанки обязательно должно быть хорошее настроение. Ни в коем случае нельзя ссориться, кричать в доме, повышать тон. Настоящая писанка – это всегда послание. Существует несколько популярных символов. Например, солнце – символ жизни, рыба – символ здоровья, завиток – знак растительности. Важную роль играют и краски. Считается, чем больше цветов, тем волшебнее писанка. Анна Золотаревич, Юлия Война, Екатерина Сметана, Алексей Кольный, Новости УТР. Корейская инсталляция в центре украинской столицы. В Киеве установили гигантский золотой лотос – символ чистоты и просветления. Постамент южнокорейского художника и дизайнера Цоя Джун Хва посвящен первому киевскому биеннале современного искусства. Десятиметровый золотой лотос появился на площади независимости в Киеве. Скульптура корейского дизайнера Цуя Джон Хва сделана из мягкого водостойкого пластика, что позволяет цветку легко раскрывать и закрывать лепестки. Желтый цвет лотоса символичен. По словам дизайнера, на создание гигантского цветка его вдохновил золотоглавый Киев. Для создания скульптуры я выбрал образ цветка. Это универсальный символ, понятный большинству людей во всем мире. Я всегда стараюсь использовать понятные символы. Мне важно, чтобы искусство было доступным людям. И цветок – символ, что помогает в этом. Украинские искусствоведы назвали подарок корейского дизайнера своеобразным эпиграфом к первому биеннале современного искусства. Подобные выставки проводятся во всех странах мира, отметил министр культуры Михаил Клыняк. Украина тоже готова к подобным масштабным проектам. Украина – я... страна с глубокими древними традициями культуры, искусства. Мы должны показать всему миру, что сегодняшний уровень развития искусства в Украине не ниже, чем во всем мире. И киевлянам и гостям столицы корейская инсталляция сразу пришлась по душе, от желающих сфотографироваться на фоне скульптуры не было отбоя. Много золота, мы любим золото. Поэтому для меня обозначает такой золотой цвет любви, когда он... Особенно распускается, у меня сразу сердце открывается. И... Оригинально, ну, честно говоря, не ожидала, что конструкция сама какая-то надувная. Мне почему-то думалось, что она будет металлическая или что-то, типа этого как-то так неоднозначно. Организаторы уверены, скульптура является ярким примером, как могут существовать искусство и городское пространство. В центре Киева Лотос простоит несколько дней, потом его перевезут в мистецкий арсенал. Анна Златоревич, Екатерина Сметана, Игорь Каркадым, Новости УТР. Сметана Игорь Каркадым, новости. На этом у меня все. Хороших вам новостей и до встречи на телеканале УТР.